Так всем привет, Леончики. Сегодня я расскажу про то, как скамет в сперва это отправляет вот такую штуку. Так они сигдывают ссылку вредоносную, когда по той ссылке переходишь, то считай як, если ток успеешь, как и я помин. Ты мягкий знак пароль и почту и сделай два степа если не успел. Точка.акрындек точка, точка, второй говорят давай с сервером помогу. Да и такое бывает, некоторые верят, как я один раз. Сейчас я таким не верю каинша, но когда я поверил и дал мудерку на своем сервере, то. Чел подключил бот, этот бот назывался чраш протечет вроде так вот и этот бот начал отправлять ссылки на какой то серф и что происходило там я не знаю я на тот серф не зашел всех забанили так произошел краш моего сервера в Ди. Скорди после этого этот чел не хочу обзывать и Он вышел после этого через несколько дней или чего то там он заходит с другого оката так я забанили пишет что это он и он баны обходит через VPN. ух. Тогда я создал свой 2С, Ерв по возрождению сперва и он туда зашел, там был ток я и мои друзья, но спойлер я его уже долго не вижу в сети нету, скорее всего он с других оков активит, так продолжим наш сервер он больше не крошал, третий могут отправить, мягкий знак фотосылку видео, и тому подобное и тогда происходит то же самое что и в первом и такс, очень много серверов сейчас хацкнуты аккаунты тоже так что будьте аккуратны, ну а я пошел всем пока up on that stage singing oh.